здравствуйте. Центр юридической помощи. Ольга Геннадьевна, меня зовут. Обращались? Да. Из какого города обращаетесь? Из города ростона дону Слушаю вас. Первый раз в жизни обращаюсь в бесплатную юридическую поддержку. Ну, сами знаете. в жизни бывает первый раз. Русский человек, он редко, когда в такие вещи сталкивается. Ну, обычный русский человек. Значит, смотрите, вопрос следующего характера якобы в стране у нас самоизоляция, правильно? Mm -hmm. Не, якобы так есть. Mm -hmm. Вот, самоизоляция. Но самоизоляция и режим чрезвычайной ситуации карантин, это абсолютно разные вещи в юридическом понятии, правильно? Конечно. А, я не был за границей никогда, в принципе. Mm -hmm. Mm -hmm. А, не выезжал за пределы территории Ростовской области последние три месяца. Могу mm -hmm. ли я на основании, там, скажем так, 27 статьи Конституции о свободном передвижении. Свободно передвигаться как минимум по территории Ростовской области. Как минимум. Да, можете. При условии, что у нас же введен не чрезвычайная режим. Десенплос, да, согласна, да. Просто, Может. и, ну, то есть, мне, знаете, ну вот просто мне интересно, я, скажем так, не бунтарь, а просто хочется докопаться до истины, да, вот пропуск какой-то нужен, чтобы двигаться, стройки продолжают строить, то есть, ну, все это как-то в хаосе сейчас, все это произошло, и в хаосе до сих пор находится. И хочется понимать для себя, насколько как бы, ты защищен, и насколько ты прав в какой-то конкретной ситуации, чтобы тебе не выписали штраф там, на 15 тысяч рублей. Ну, во-первых, чтобы они могли вам выписать штраф, они должны показать, что вы вам предоставят документ, что вы состоите в списке, что находитесь на карантине. Люди, которые находятся на карантине, это официально зарегистрированные люди. Соответственно, эти списки у всех проверяющих есть. Пусть вот они вам сначала предоставят, что вы вот на карантине находитесь, тогда только что-то могут предъявлять. Вот. А в другом случае они не имеют права ни штрафом выписывать, ни протокол, это уже мошенничество. Незаконное обогащение Поэтому, как гражданин Не находящийся на карантине Не выезжавший, не контактирующий с иностранцами да. Вы имеете право Свободного передвижения Другой вопрос, конечно, у нас самоизоляция Рекомендована, она носит рекомендательный характер но, ну, соответственно, чтобы Ну, не распространялось Не увеличилось количество заболевших Там и так далее, все-таки, естественно Каждый свое здоровье бережет Но это ну, вопрос да. уже лично каждого это естественно, да. А так нет, не имеет права вам ни наказывать вас ни за это, ни штрафовать, не предъявлять претензии. Просто вот именно нужно конкретно грамотно общаться с представителями власти, еще учитывая того, что ближе чем на метр они к вам не имеют права подходить, потому что они го... общаются с гораздо большим количеством людей. А вот по двести тридцать шестой статье УКРФ они ни в коем случае не имеют вас без доказательной базы, то есть перед предоставлением информации, что вы находитесь на... лично вы находитесь на карантине, они не имеют права. Личные данные ваши фиксировать судов личности тоже не имеют права, это уже 51 статья вас защищает. И вообще вы не имеете права в данной ситуации им передавать свои документы, потому что они соприкасаются с ними. Угу. Ну, вот видите, как оказывается мы много чего не знаем на самом деле, к сожалению. Да. Вот в этом случае просто им говорить, вы не имеете права ко мне никакие претензии предъявлять, я нахожусь на карантине, я не общаюсь с зараженными людьми, я передвигаюсь по своим личным делам, ближе, чем на метр вы ко мне подходить, полтора метра вы ко мне подходить не можете, все, какие еще есть вопросы, предъявляйте мне, что я нахожусь на карантине, тогда составим с вами протокол, я оплачу штраф Удивлен сейчас. И выражаю свои слова благодарности. Ну Спасибо. все равно, За постарайтесь без необходимости не выходить. Нет, ну я же говорю, как бы это вопрос угу. лично каждого. Да. А, при любом раскладе, у каждый год во всех странах мира есть вспышки обычного вируса, обычного гриба, угу. обычной пневмонии. У нас на работе просто человек... Три человека переболела двухсторонней пневмонией, еще до всего вот этого, скажем mm -hmm. так, ажиотажа. Mm -hmm. Коллектив mm -hmm. состоит из 10 человек, то есть это 30%. Mm -hmm. Непроветриваемое помещение у нас, то есть ни окон, ни форточек нету, mm -hmm. открывающихся. И как бы каждый год же всегда, два раза в год, как минимум, есть вспышки. Люди со слабым иммунитетом болеют, не дай бог, конечно, в худшем случае умирают. Даже от простого ОРВИ. Yeah. Как бы... Ну, то, что это... Я вот лично ОРВИ переболел три недели назад. Ну, не вот. три, две даже. Вот. А у нас там люди лежали по три-четыре недели в больнице. Mm -hmm. Переболели, пришли, и все, как бы, ну, все нормально. У кого mm -hmm. есть иммунитет одно, у кого нет другое, у кого он средний, это третье. Поэтому... Ну даже и болевших же, приехавшиеся за границы болевших переболевших, тоже же уже кто за все две недели карантин заканчивается, все, пожалуйста, он может выходить. Вот. Ну да, раз, но пожалуйста. кто вернулся оттуда, еще ладно, еще есть какие-то э, Ну, и они и, сами и... Как я, и легальные не легальные... выходят. Ну да. Вопросы, они сдают тест, анализ, но ну, две недели, потому что 14 дней вирус держится на одежде на кожных покров. Mm -hmm. Поэтому люди да mm -hmm. находятся. То вот тут в этом случае они, да, они не имеют права выходить. Это, ну это Все карантин. Нет, они не объявят да. у нас ЧС. Если ЧС объявят, это очень большие затраты для, для государства, денежные вложения. Поэтому они вот и вели эту самоизоляцию и пытаются таким образом, значит, ну как-то приостановить. Но мы нормальные граждане, мы понимаем это зачем угрожать нам штрафами? Если я ни в чем не виноват, почему меня должны штрафовать? Причем штрафы, штрафы не тысяча, ни две, не три тысячи рублей. Да я просто вам говорю, это уже все, это уже мошеннические действия. Нет, да. они не имеют на это право. И, понимаете, есть у нас некоторые города, вот, например, Донецк и Ростовская область, это вообще закрытый город, но там указан главы, это все идет, они вот именно, сам город закрытый, бескрайнее. Ну, передвижение за месту, них между этими регионами, нет. да, еще тоже согласен. районами, да, да. А внутри нормально люди передвигаются. Все, а я не вас нет. понял, я вас угу. понял, спасибо вам большое, Все, удачи всего и добро. всего самого наилучшего, до свидания. Спасибо, спасибо. до свидания.